Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас уже прошло 14 дней инкубации яиц. Сейчас мы его немножко откроем. Все равно нужно его <coughs> проветривать. 8-10 минут. Как я уже говорил, первоначально, после авоскопирования, 7, 7 дней мы подождали. Авоскопировали яйца и у нас получилось сколько? 11 штук плохих. Еще по какой-то причине 2 лопнуло даже стал очень такой запах ну, э, тухлятинный ну, вот все, что у нас осталось все они подписаны еще до сих пор влажность сейчас мы будем увеличить до 60-65% то есть сюда э, в решеточки вот в эти черные решетки туда доливать будем мы воду теплую и печеную посмотрим, конечно осталось всего лишь 7 дней ну, вроде бы все пока работает ну, из 63 яиц осталось всего лишь 50. Так, сейчас сходим мы в крольчатик, посмотрим новые покупки, которые нам жинка купила. Ну и все вам покажем, расскажем, все по порядку. По поводу кроликов, как вы знаете, два месяца подряд уже кормил вот таким кроликом, кроличьим комбикормом Раменским, Российской Федерации. Что-то он как-то мне, знаете, малыши не так растут, как хотелось бы. И мы переходим потихонечку, сейчас покажем Бирочку, вот такой мешок на Витебский. Сейчас мы покажем, друзья, почему ну, мало что малыши не дают вес такой, какой мне нужно. Так, смотрите, вот этот Раменский, вот этой бирки 5 декабря, 5 декабря до 2 декабря. Это последних три мешка, которые я брал буквально дней 7, может, 10 назад. Такая партия. Сейчас у нас уже апрель, а они продают еще декабрь. Почему? Потому что срок хранения написано 6 месяцев с даты изготовления. 28 килограмм мешок был 21 рубль. Сейчас взял я себе витебский рецепт КК-92. Это витебский кабинет хлебопродуктов. Здесь хоть написан состав. Здесь уже 25 килограмм. И здесь только вот маленькие рекомендации по применению. Применять для подкормки. А кого, видите, зачеркнули. Ну ладно, мы будем это, конечно, уточнять. Но вот партия, по крайней мере, 21 марта. Второй мешок. Там, правда, 20 марта. Вот взял я два мешка. Почему только два? Потому что будем добавлять к этому. Сразу же с одного комбикорма на второй перейти очень сложно. Без падежа, как. без дути, без расстройства желудков. Поэтому мы сейчас добавляем 25% кормушки к этому комбикорму, которых у меня осталось где-то два мешка. Ну и будем потихонечку переходить на Витебский. По стоимости получается 25 килограмм 23 рубля. Это два... был 28 килограмм, сейчас печатают 25 килограммов, тоже по 21 рублю. Ну, как бы 2 рубля разница, а по качеству... Здесь гранула более такая вот, это витебский уже, твердая такая, знаете, с усилием давится, более такая насыщенная. Ну, я думаю, и предполагаю, по крайней мере, здесь все-таки зерновой массы будет немножко больше, чем вот этом российском. Показать отдельно российскую я уже не могу, потому что я в бочке все это ну не перемешала добавил просто мешок распаковала и туда добавил ну там сейчас уже плохо искать так еще одна покупочка так как уже прошло два месяца использования вот таких вот моих решеток жинку через на светофор я попросил чтобы она купила по рубль 67 сказала за одну решетку у нас в городе два с половиной для чего, сейчас покажем, друзья. Как вы знаете, друзья, трапик для кроликов, он очень дорогой. Раньше был 10 рублей, сейчас уже рублей 13. С обратной стороны, здесь на этой вот моечной, здесь есть тоже такие вот, ну, как бы, как зацепы. Поэтому их легко сложить, устанавливать, и они практически уже не ездят. И кроликам, конечно же, что лапкам очень удобно. Плюс здесь большая крупная такая ячейка сот. Вчера здесь была девочка продали. Приезжал мужчина с кличева. По поводу моих старых погрызли только одну. Вон. Вон там. И то эта девочка нервничала сильно-сильно в газуйте. Вот это малыши, которые будут 18 апреля этого месяца. Три месяца. То что будем смотреть, взвешивать. Ну, что-то мои комбикорм. Расстроил меня, блин, Раменский там, ну ладно, не буду так сильно говорить, может мне так попало, старая партия, все-таки Беларусь, не радышком могла вот сейчас мы всем им положим, покупал я сразу 6 штучек для эксперимента, побыли, вот я говорю еще раз, два месяца они у меня, и эффект для меня, по крайней мере, ну, как я считаю, что супер, тем более стоимость в 6 раз дешевле, чем Трапики заводские для кроликов. Здесь вот тоже у нас перестановочка небольшая. И вот видите, досочка набрекает, ну, она бухнет и гадость получается. Поэтому лучше трапики. Ага. Не хватило, еще нужно. Раз, два, три. А мне только один. Жаль, конечно же. Положим. Положим. Минчанину положим. Так, сейчас откроем, друзья, уже, извините, одной рукой. Все. Прикрываем. У некоторых уже подвал лежит. Ну, пускай будет. Такую цену можно и по два. И что-то у нас такое тут? Дорогой. Кого увидели? Себя? Паника. У пацана паника бывает так, малыши малыши закрываем здесь вот как вы видите барашки уже начинают кушать сами но мол... почему еще потому что молочность крольчих я понимаю что не первородки первородки первокролки ну что-то блин от этого комбикорма раменского что я не видел, что молока уже было бы залезть Дальше поменяли мы систему водопаения. Друзья, попытаюсь скинуть сегодня ссылку там, где я покупал вот свои непеля. По поводу этих нипелей, как вы видите, ничего вроде бы не капает. Как только поменял шланг, который одевается все хорошо, без всяких там примочек. Видите, никакух. Ну, подкапывает это изо рта, грубо говоря. Если вот так вот сделать а так протекания никаких нет устанавливается очень легко по поводу эффективности друзья ну я же его пользуюсь не год не два пользуюсь буквально сколько тут ну 4-5 месяцев пока я могу сказать что это супер конечно же может лучше была бы полиэтиленовая труба на которой были бы набиты эти вот не пилят немножко другого плана но ну я сделал так я сделал так Пока, честно говорю, не жалею Планировал был поменять, но, слава богу, одумался И просто поменял трубку, которая мне изначально была неправильна Ссылочку скину Был видос о зернодробилочке, тоже ссылочку скину Это не реклама, друзья, так что я никого не заставляю покупать Я просто показал, что я купил и как я этим а, пользуюсь Друзья, всем спасибо за просмотр данного ролика все, что имею, показываю. То, что знаю, рассказываю. Осталось закрыть всех кроликов. На улице на зима, самая настоящая зима. Ой, снег лежит. Купили там сетку рабицу, чтобы сделать отдельный вольер для цесарок. Но пока не получается, потому что все замело. Плюс морозик. Но ну, а мы находимся в помещении, может и простом, но все же помещении. И это очень нас сильно радует. Все, друзья, всем пока. Всех благ вам, счастья, здоровья и благополучия. Мирное небо над головой. Всем пока.